Итак, друзья, в этом видео мы с вами пройдем регистрацию на сервисе Крипторг. Я это буду делать уже повторно, потому что у меня есть уже один аккаунт на этом сервисе. Но для вас я записываю это видео, чтобы вы видели, как все это делается с нуля. Итак, переходим по ссылке ниже данного видео. Нажимаем на, ссыл... на кнопку «Создать аккаунт». В принципе, с регистрацией не должно каких-то проблем возникнуть. Вы вводите имя пользователя свое. У меня уже Ванин Евгений есть. Поэтому я буду другое вводить. Далее, e-mail свой. Что хочу сказать, друзья. Пользуйтесь всегда Gmail. На Mail.ru письма не доходят. И вы можете ждать иногда вечность. Когда придет вам там подтверждение пароля и так далее. Может вообще ничего не прийти. Поэтому регистрируйтесь только на Gmail. Дальше вводите свой пароль. Придуманный. Нажимаете здесь, ставите точнее галочку Я не робот. Находите здесь то, что от вас требуется. От меня требует автобусы найти в капчу. И нажимаем подтвердить. Нажимаем создать аккаунт. И входим. Все. Нас поздравляют. Вы успешно зарегистрировались на сайте. На указанной при регистрации e-mail было отправлено письмо. Пожалуйста, туда зайдите. Заходим на наш e-mail. Сейчас я его обновлю. Вот в папочку спама она попала. Давайте подтвердим e-mail. Все, email адрес подтвержден. Что нам нужно делать дальше? Далее у нас есть раздел настройки, в котором вы видите ваш бесплатный тариф. Этот тариф рассчитан всего на одного бота и на один доступ. То есть, Как говорится, здесь особо не разгуляешься, но тем не менее можно начать, То есть, можно начать с бесплатного аккаунта. В дальнейшем рекомендую покупать. Здесь аккаунт будет за 30 долларов. Что нам нужно сейчас сделать? Нам нужно создать доступы. Давайте зайдем в раздел «Все доступы». Вот Нажали на «Доступы», зашли во «Все доступы» и нажимаем «Создать доступ». Название. Вводим название нашей биржи, к которой будем подключаться. Это будет «Бинанс». Далее выбираем здесь биржу саму. Здесь есть Polonix, Bittrex, Bitfinex, Binance. Главное не перепутать. Выбирайте Binance. Там очень быстро заключаются сделки. Следующее. Что нам нужно? Нам нужно подключить API Key и API секрет, секрет кей. Для этого переходим на биржу Binance, в которой мы с вами регистрировались в предыдущем видео. И в разделе настройки в этом, да, где у нас пароль для входа, где добавить телефон надо было. да, То есть в своем аккаунте. Мы нажимаем настройки API. Зашли, да? Сюда нужно ввести метку для API-ключа. Соответственно, мы можем просто в метку ввести крип, ну, сайт Крипторг. Нажимаем создать новый ключ. Проверочный код от Google. У меня. У вас, возможно, будет смс. Все, я ввел свой э, ключ и дальше смотрите у вас появляется API и секрет. Соответственно, мы берем вот этот верхний ключ, копируем. Главное не все копировать, а именно вот, вот эти вот данные без пробелов, безо всего. Возвращаемся на сайт Cryptorg и сюда этот API вводим. Дальше API секрет. Возвращаемся обратно, копируем. И также этот ключ вводим вот сюда. Не вздумайте никому отдавать эти ключи. Да? То, есть, то, что вы сейчас видите на экране, мне не страшно, потому что я этим аккаунтом все равно пользоваться не буду. И аккаунтом на бирже, который я сейчас регистрирую. То есть я показываю, как вам нужно поступить. Эти ключи никто не должен у вас видеть. Иначе просто человек подключится к вашей бирже и, соответственно, будет торговать вашим депозитом. Конечно, он туда не попадет. Но, тем не менее, будет ну, как-то не очень хорошо. Нажимаем на зеленую кнопку ⁇ Создать ⁇ Все. И мы с вами создали подключение к нашей бирже. Давайте проверим соединение. Нажмем вот на эту синенькую кнопку ⁇ Запросить данные ⁇ И у нас сейчас должен выдать 0. Потому что баланс на нашей бирже сейчас 0. Что нам нужно сделать? Следующим шагом. Так как у нас на данный момент всего один бот, нам нужно этого бота создать. Заходим в раздел «Мои боты». Выбираем... А, точнее, что нам выбирать? Нам нужно дальше нажимаем «Создать бота». Следующее. Наименование бота. Пусть будет это «БТЦЛТЦ». То есть, это, нажимаем, это вводим, точнее, торговая пара. И можно пометить, что это Binance. Название просто для вас, чтобы вы потом его не перепутали. Следующее. У нас доступ, вы видите, один. Автоматически появляется. Но, если у вас будет следующий аккаунт за 30 долларов, когда вы купите, у вас может быть тут несколько бирж. Но я, опять же, рекомендую вам торговать на Binance. Там очень хорошие объемы. Маленькие очень проценты по сделкам. И, соответственно, вам будет намного выгоднее это делать. Выбираем пару, по которой будет идти торговля. Выбирайте топовые криптовалюты, которые будете наращивать. Это эфириум, Ripple, лайткоин, Bitcoin и так далее. Мы сейчас с вами BTC лайткоин прописали. Ну, давайте эту пару и выберем. Так, сейчас мы. Слэш. Вот он, ЛТК. Нашли. Как выбирать пары для торговли, я вам сейчас чуть позже объясню. Следующее. Нам нужно сделать настройки. Настройки, опять же, зависят от чего? От, от того, какой у вас депозит. Минимальная сделка на Binance 10 долларов. Эквивалент 10 долларов. То есть, если у вас лежит количество биткоинов эквивалентное 100 долларам, соответственно, вам нужно подогнать настройки именно под эти 100 долларов. Если у вас лежит эквивалент в биткоинах на 1000 долларов, соответственно, и настройки будут другие. Смотрите. Если у вас депозит первый 100 долларов, то есть, что вы хотите там просто попробовать, посмотреть, как это работает. Take profit от стоимости начального ордера. Выбираем 1%. Можно выбрать 0,5%. Да, то есть, э, все зависит от того, как быстро вы хотите, чтобы закрывались сделки. Но, в принципе, 1% от стоимости начального ордера – это вполне нормально. Далее. Объем первого ордера, ордера – это процент от депозита, либо фиксированное значение. Если у вас, повторяюсь, это э, эквивалент всего 100$, долларов, то мы выбираем с вами фиксированное значение – и в биткоинах это на данный момент будет минималка 0.0.1. Понятно, да? 1% от депозита 1000 долларов это как раз ставка 10 долларов. Эквивалент 10 долларов. То есть, если у вас будет 500, то робот не будет выставлять ставки. Поэтому э, рекомендуется выставлять тогда фиксированные значения. Если у вас 500 долларов, то есть на каждые 100 долларов 0.0.1 биткоина да идет ставка если там 200 долларов 002 если 300 долларов 003 и так далее понятно да вот ну давайте ладно выставим сейчас 001 пока что фиксированное значение а далее что нам нужно сделать объем страхов страховочного ордера это фиксированное опять же значение а, и страховочный ордер у нас также будет 001 Отклонение цены для выставления страховочного ордера от стоимости начального ордера. Также ставим единичку. Включать Мартингейл либо не включать, это уже выбирать вам. То есть я обычно включаю, чтобы увеличивалась следующая ставка. То есть у меня, допустим, сейчас ставка, я не то что ставка, я купил Ripple, допустим, на 100 долларов, да, следующая моя покупка будет уже там на 200 долларов, к примеру. И таким образом я наращиваю депозит, наращиваю, соответственно, количество биткоинов, которые в дальнейшем заработаю. Если курс как бы пошел глубоко. Опять же, вот этот Мартингейл, я объяснял, что есть маржинальная торговля, как на Форексе. Да? Здесь Мартингейл, он работает совсем по-другому. Да? То есть, вы просто закупаете монеты другие. В большем количестве для того, чтобы нарастить, соответственно, основную монету биткоин. В данном случае будет закупаться больше лайткоина. Все, друзья, мы с вами сделали настройки. Дальше у нас есть дневной фильтр, фильтр по объему и сигнал Боллинджера. Я бы отключил вот эти вот два фильтра и оставил просто сигнал Боллинджера для того, чтобы робот заходил в сделку именно по сигналу. По одному сигналу. Далее мы нажимаем сохранить. Все, наш бот готов. По сути, нам остается его только включить и запустить. Но прежде чем его включать, нам нужно пополнить счет на нашей бирже. Это мы с вами будем делать в следующем видеоуроке. Сейчас делайте те настройки, которые я вам показал. Делайте это не спеша. Когда делаете, переходите уже к следующему видеоуроку.